всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня мы с вами посмотрим ваши виражи что вам необходимо будет пройти да какие повороты в вашей судьбе и я уже подготовила три колоды все как обычно позиции вы видите таймкозы есть те кто вновь прибыл на мой канал добро пожаловать благодарю вас всех за комментарии за ваши лайки и мы э, с вами приступаем. Итак, позиция номер один, голубенький э, камешек у меня в руках колода этого сумасшедшего дома. Кому интересно, э, с какими колодами я работаю. Итак, э, сначала я хочу посмотреть, что я хочу посмотреть, да? Ваш момент, наверное, здесь и сейчас. Буквально одной картой. А потом я посмотрю то, куда вы идете. По своей судьбе, да. И, возможно, посмотрим, в какой сфере вот для вас сейчас актуальны будут. А потом мы посмотрим в виражи, как промежуточные какие-то реперные точки на вашем пути. Как-то так, наверное, сделаем. Где вы находитесь сейчас? Туз кубков. Туз кубков. А, знаете, такое приятное состояние наполненности, Бла... хочется сказать, знаете, вот блаженство, но здесь вот именно комфортное состояние, ощущение того, что... Даже если есть какие-то трудности, меня сейчас все устраивает. Вот какое-то, знаете, такое внутреннее успокоение и наслаждение, удовольствие от жизни. Да? Я никуда не спешу, никуда не тороплюсь. То есть меня все как будто бы устраивает сейчас. Это с одной стороны. и С другой стороны, возможно, вас переполняют сейчас какие-то эмоции. Угу. Нет, скорее все-таки э, баланс. Почему? Потому что э, выпал великий аркан умеренности, как подтверждение, да, что чувство того, что я нахожусь сейчас в правильном месте, в правильное время, все, что должно э, случиться со мной, оно случится так или иначе, поэтому переживать нет смысла и нет какой-то вот надобности и необходимости. В аркан умеренности в этой колоде речь идет о том, что Человек не переливает из пустого в а он, знаете, он совершает <свят> ровно те необходимые действия, которые и надо для того, чтобы чувствовать вот это вот внутреннее какое-то успокоение, наслаждение. Не знаю, у меня такое ощущение, что вот сейчас, не знаю, может быть период такой, независимо от обстановки, ситуации в мире, вот люди по первой позиции славливают себя как-то вот абстрагировано да, от всего негатива, от того, что происходит. И я говорю о внутреннем состоянии, о внутреннем ощущении того, что э, либо надежда на что-то такое, знаете, хорошее, позитивное, что все будет хорошо, либо вот это вот э, чувство, что все в меру, все в меру. Здесь как будто бы это касается вашей, э, вашего какого-то эмоционального плана. Недавно в комментариях э, я вела один диалог, и он как раз таки, где я э, рассказала, э, не помню, о чем, ну, как завязался разговор, и э, речь шла о том, что э, как человек проживает э, свои эмоции, что появилось вот это вот желание, уже даже чрезмерная радость, она уже стала напрягать. И я вспомнила свой момент, Особенно, когда я делаю расклады, да, и вот очень... Да и вообще, когда очень много улыбаюсь, я уже не говорю о том, когда я смеюсь, у меня начинает болеть голова очень сильно. Вот. И у меня появилось такое внутреннее ощущение того, что э, любые эмоции надо проживать э, умеренно. То есть я не говорю, что нужно отказаться от э, проживания ярких эмоций, а скорее, знаете, как-то их проживать фоново. Так вот здесь вот как раз такое ощущение, что умеренность эмоционального плана, она не связана с тем, что я не, не проживаю эти эмоции. А здесь уже нету вот этих, вы знаете, очень ярко выраженных качель, либо слезы, либо чрезмерный смех и радость. А эмоции, они как будто бы э, проживаются вот где-то глубоко внутри вас, фоново, то есть если вы радуетесь, вы радуетесь, но это не то, что вы издерживаете, а здесь какое-то вот другое качество появилось, проживание, Эмоция, оно намного глубже, оно намного приятнее, оно намного комфортнее. То есть здесь уже нет каких-то переживаний. Вот я не знаю, с чем это может быть связано. То есть это не обязательно личная жизнь, это вообще состояние ваше на сейчас, да? как будто бы вот вы запустили какой-то процесс, что-то посеяли, и он медленно-медленно разворачивается. То есть, знаете, всему свое время. Зачем куда-то торопиться, что-то делать? То есть все, что должно произойти, есть какая-то такая философия. Все, что должно произойти, оно и так произойдет. Поэтому я э, торопиться не буду. Вот, я буду... Такая, знаете, некая пунктуальность, да, когда э, не хочется совершать лишних э, телодвижений. Хочется делать э, буквально то, что необходимо. Это вот ваше нынешнее да, состояние на сейчас, куда вы придете вот в ближайшее, так скажем, время, да, ваш пункт направления. Вот он как раз-таки и говорит про королеву Жезлов. Либо вы не то чтобы стремитесь, здесь не про цель, а здесь вот именно вас судьба, куда она выводит? Она выводит вас в королеву Жезлов. Королева Жезлов такая, знаете, очень яркая, огненная личность, независимо от того, мужчина вы или женщина очень общительная, коммуникабельная. Э, акцент мы сделаем, поскольку у нас вышел все-таки эмоциональный фон, да, состояние в данный момент, то куда вы идете, э, вы идете к проявлению себя, к вот, очень яркому такому выражению себя. То есть по первой позиции всегда проходили люди такие, знаете, немножечко отшельники, да, замкнутые э, в себе, интроверты. Не то, что вам не нравилось общество, но вот вам комфортно было самим собой. А сейчас здесь такое ощущение, что вот судьба, она как будто бы вы выводит вас на то, чтобы вы больше проявлялись, чтобы вы больше светили, чтобы вы больше э, общались. И здесь не, не только профессиональная сфера, хотя все-таки акцент идет э, с уклоном да, на проявление себя в социуме. Вот. Здесь ощущение того, что вот пришло время, да, начать себя больше показывать, начать себя о себе больше заявлять. И вот королева мечей, две королевы, да, то есть если мужчина с, муж, с женскими энергиями, а если вы женщина, то вот это вот как раз-таки описание вас, да. С одной стороны, женщина, которая не носит, либо человек, да, потому что мужчины тоже смотрят, человек, который не носит розовых очков, да, четко понимает, что он хочет, как он хочет. И королев жезл, он как раз говорит о яркости, о сексуальности, о. Такая, знаете, зажигалка, но это не говорит о том, что вот вы будете как-то действовать. Да, Здесь про внутреннее состояние, про желание что-то рассказывать, про желание делиться, отдавать, передавать какую-то информацию. Когда да? мы получаем удовольствие от того, что мы делаем. При этом вы, еще раз скажу, не находитесь в иллюзиях, вы трезво оцениваете всю ситуацию. Здесь может быть, измениться, во-первых, ваш круг общения, да, то есть он может расшириться, у вас могут появиться очень интересные личности в вашем окружении, то есть люди, которые будут, знаете, и интеллектуально развитые по королеве мечей, и, с другой стороны, знаете, вот какие-то полезные связи, ну, иногда... Мы говорим о том, что ну, каждому человеку как минимум необходимо да, в окружении иметь одного юриста вот, и одного врача, да, потому что и тот, а, и еще плюс ко всему бухгалтера. Да. Вот, потому что все эти люди, они как-то вот, ну, необходимы. Вот здесь вы действительно будете обзаводиться полезными людьми, с которыми будет и интересно, и... То есть здесь не будет таких людей, которые пожирают вашу энергию. У меня ощущение энергетики такое, знаете, как единомышленников. То есть, потому что здесь общая энергия по первой позиции людей, достаточно эрудированных, с да, широким э, как-то спектром познаний. Где-то в какой-то степени вы больше знаете, да, углубляетесь, а где-то, по крайней мере, пусть и поверхностно, да, но у вас есть знания. Поэтому вот этот вот широкий спектр он связан с тем, что вы можете разговаривать, даже если вы, например, женщина, да, ну... Как минимум, если мы говорим о спорте, пускай не про футбол, хотя, допустим, и какие-то команды вы и знаете, да, но, например, там, не знаю, фигурное катание, художественная гимнастика, синхронное плавание. То есть вот можете, можете, да, как говорится, не упасть лицом в грязь, поддержать беседу, не говоря уже об искусстве, что вам близко и понятно. Вот, это то, куда вы идете. Давайте теперь посмотрим ваши виражи, да? я вытащу, почему-то мне идет три. Ну, будем смотреть, да? первый вираж, с которым вы столкнетесь, ну, вот Верховная Жрица, да, с чем? С чем она связана? Пашкубков, Пашкубков и Верховная Жрица. А здесь, на в колоде Таро сумасшедшего дома, Паш Кубков, он изображен э, в лице, если я не ошибаюсь, Оскара Уайта, э, ребенка такого э, желающего э, привлечь внимание, да, желающего... Э, как-то в некой степени угодить другим людям, да, но при этом э, человеком очень талантливым, человеком ранимым, приним, человеком, которого принимали э, два пола, да, и, и мужчины, и женщины. В чем я про это говорю? Потому что все-таки у него были и отношения э, с мужчинами, то есть ну, здесь однополые отношения у него тоже такие присутствовали. Так вот, первый вираж, с которым, возможно, вы столкнетесь, он будет касаться непосредственно вашего внутреннего состояния, вашего восприятия как-то мира. Но вот здесь, то ли вы углубитесь в познание себя, что-то вот будете внутри себя прорабатывать и это будет связано не столько с травмами сколько здесь есть какой-то вот такой сценарий а, получения оценки поэтому первый вираж который вам нужно будет пройти первый поворот на пути к того чтобы стать вот такой яркой личностью да, по королеве жезлов и по королеве мечей он будет как раз таки связан с тем что вам нужно будет понять тот факт, что вы не нуждаетесь в оценке других людей, что вам не нужно будет для того, чтобы быть яркой личностью, вам не нужно сравнивать себя с кем-то, независимо от того, в какой сфере это будет, да, вообще по жизни. Потому что вот этот вот Паш Кубков, он нам говорит о желании человека «Как-то, знаете, заметьте меня» человек, который познает мир через любовь. У вас выпал первый аркан аркантус кубков, да, то есть вы умеете любить, у вас есть эта глубина. Но вот Паш, это все-таки начальная такая энергия, да, ранимость. Вы вроде можете исцелять других людей с помощью своей энергии, с помощью своей вот этой вот обволакивающей ауры и любовью. Но первое, что вам нужно будет проработать, это вот этот вот сценарий, потому что Верховная Жрица, она у нас тоже про это говорит, как психологический аспект сравнивания себя. То есть я желаю, причем оба аркана, говорят о том, что я, вам нужно проработать... Момент того, что для того, чтобы стать ярким человеком, умным, эрудированным, вам первое нужно понять, что нет надобности нравиться другим людям. Да? Что у вас есть право оставаться собой, быть таким, каким вы есть. И здесь вопрос именно принятия вас. Да? То есть здесь первое, вы будете работать именно с этими вопросами желанием угождать, непринятием себя таким, какой я есть. И вот постоянное бесконечное сравнивание, да, желание получить оценку. Это вот детский момент, знаете, как? когда, я не знаю, девочки, например, одевает платьишко да, и вот смотрится на себя в зеркало. Мама, я красивая, да? я хорошая. Вот это вот желание получить одобрение. Это вот первый поворот, с которым вы столкнетесь, и вам его нужно будет проработать, если мы хотим прийти к королеве жезлов, в королеве мечей. Второй поворот, с которым вы столкнетесь именно в становлении себя и принятие своей уникальности «Аркан повешенный». Здесь, смотрите, с одной стороны мне показывают вашу личность как таковую, а с другой стороны это скорее всего будет связано с социумом, то есть если мы рассматриваем сферу, то здесь сфера либо профессиональная, либо вообще проявление вас в социуме, ваша яркость, да? яркость жизни, проявление себя в социуме пятерка жезлов, карта конкуренции и повешенный, да, то есть второй момент, как будто бы, вот как психологический аспект, какие-то мне показывают здесь, что вам нужно будет проработать, это когда вы начинаете себя сравнивать с кем-то, да, вы входите, ну, вводите себя в состояние некой такой конкуренции, и в этой конкуренции э, всегда есть побежденные, и всегда есть э, победители, и если вы, стан... понимаете, здесь вам ни то, ни другое не подходит, это будет водить вас в состояние такого, знаете, некого тупика, да, когда я головой упираюсь вот в стенку и не вижу никакого выхода, то есть куда идти и что делать. Почему? Потому что ваша натура сама по себе, она, знаете, как человека первопроходца, да, который сам идет, даже не первопроходец, у вас какой-то свой конкретный определенный путь. И вам... Не то, что нету равных, а нету равноценных, равнозначных таких людей в вашем окружении, с которыми вы могли бы себя сравнить, да, то есть, ну, кто бы вам был ровня, И это не похвала и не проявление эгоизма. А это дело в том что вот у вас какая-то своя задача по жизни знаете э, ну как можно сравнить например э, одного отшельника с другим да? до каждых сказать, до да, каждый э, отшельник свой э, сам по себе да хорош вот вот здесь вот второе это когда вы начинаете сравнивать да здесь мне показывают то есть первое это получение оценки то есть повышаете самоутверждаете за, за счет похвалы какой-то да? то вторая здесь как раз таки показывают тот момент когда вы разочаровываетесь и у вас опускаются руки тогда когда вы сами себя вводите вот в эту какую-то внутреннюю борьбу некого, некой конкуренции когда вы сражаетесь здесь вот ощущение того что я с кем-то должен сражаться для того чтобы например получить какое-то место а здесь вам говорят вам не надо сражаться вам просто надо быть собой да потому что знаете вот если бы мы взяли там я не знаю три желтых кругляшка абсолютно одинакового размера одинакового цвета и начали бы между собой сравнивать то можно было бы наверное я не знаю как то сказать что вот этот лучше или вот этот хуже а здесь получается так, что у нас, значит, три желтых кругляшка и один черный параллелепипед. Ну, а как можно это сравнить? По, по каким критериям? Цвет они, да и не одинаковые, форма тоже не одинаковая, близко не одинаковая. Поэтому, ну, как говорится, ни к селу, ни к городу. Вот здесь вот, а вы как-то вот этот вот черный параллелепипед стараетесь сравнить с остальными желтыми кругляшочками. И вот эта вот ваша белая ворона, ясное дело, что она никуда не вписывается, потому что вам надо сравнивать белую ворону с другими белыми воронами, а вы сравниваете белую ворону по сравнению с черными. И, конечно же, здесь ну, неравное вот это вот сравнение – и оно будет э, занижать вашу самооценку, и у вас будут опускаться руки. А вам этого делать нельзя, потому что вам надо стать королевой жизни, вам надо стать ярким человеком. То есть первое, вам не нужно себя вообще ни с кем сравнивать. Второй момент, ну поднимать свою самооценку. Второе, вам нужно понимать, что вам не нужно ни с кем конкурировать и соревноваться, потому что у вас абсолютно свой опыт. Как только вы начинаете впускать в себя, вот эту вот внутреннюю борьбу даже сами с собой, когда сравниваете, вы все равно где-то сами себя не оцениваете ну, как хочется сказать, ну верно, правильно. Любое сравнение оно вызывает у вас некое такое разочарование, у вас опускаются руки, и вы потом не хотите ничего делать. А на пути туда, куда вы идете, это вам не нужно. И последний вираж на этом пути. Вот смотрите, последний вираж как будто бы некая такая проверка. У нас выпадает, значит, Королева педакли и Отшельник, о котором я говорила. Вот последний вираж, он будет связан как раз таки с тем, что, а что я хочу выбрать на пути становления себя. То есть я выбираю деньги, то есть я выбираю проявление себя и расширение себя в физическом плане, в физическом мире, либо я закрываюсь и вхожу опять-таки в позицию э, аскезы, и мне вообще ничего не нужно. С одной стороны, я понимаю, что позиция позиции аскезы мне, я отказываюсь и от материального мира, да, я выбираю духовный и отказываюсь от материального мира, и как следствие я отказываюсь и от финансов. А у вас выпадает королева жезлов, которая напрямую говорит о том, что ну, она противоположна к раски отшельнику. Она говорит о том, что о себе надо заявлять, о себе надо говорить, надо посещать мероприятия, надо как-то вот показывать себя. Это огонь. А огонь и свет, он никак не да? его нигде никак не спрячешь. И поэтому последний вираж на, ну, из тех трех, которые я выбрал, он будет связан с тем, что, а что вы хотите? Хотите вы, ну то есть если вы примете для себя решение, что я душа, и я живу в материальном мире, и мне комфортнее быть отшельником, ни с кем не общаться, не коммуницировать, ну, потому что у меня такая природа, и я это принимаю, то окей, тогда вам нужно будет отказаться от той цели, то есть судьбы, да, куда судьба вас выводит. Вот. Если вы выбираете королеву Пендакли, то, безусловно, вы выбираете королеву Пендакли, У нас тоже идет про расширение вы выбираете материальный какой-то план до да, приумножения то есть совершение каких-то действий и э, приумножение э, как финансового финансовой стороны до да, вопроса ясно дело если вы будете проявляться э, в социуме и мы имеем в виду профессиональную сферу да, то это приведет конечно же к каким-то определенным результатам, и у вас будет э, финансы то последний вот этот вот ваш вираж он будет связан с тем что и вам нужно будет э, определиться, что вы хотите, да, по какому пути вы э, пойдете. С одной стороны, здесь путь говорит о том, что если вы выбираете финансовый, он как раз-таки говорит о том, что мне очень хотелось бы, да, чтобы я вообще об этом не думала, просто наслаждался либо наслаждалась деньгами, телом и все, что связано с материальным планом. А с другой стороны, как бы, даже если бы вы выбрали отшельника, да, так или иначе, здесь у нас присутствует рыцарь Жезлов, муж Фрида Кало, который являлся таким, хоть он и рыцарь Жезлов, да, здесь как проявление такой яркой сексуальной энергии, он являлся еще и прекрасным художником, да, творческой такой личностью, но очень, э, очень ярким в своих проявлениях. Хотя эти проявления, они э, как вспышка. да, Вот я появился, что-то сделал, потом гоп опять закрылся. То есть даже если вы выберете своего отшельника, все равно долгое время не сможете быть. Все равно будут в вашей жизни какие-то яркие вспышки, э, которые... Так или иначе, будут э, выводить вас из вашей берлоги. И здесь еще выпадает аркан солнца. То есть проявление себя, так или иначе, да, оно будет присутствовать. То есть, с одной стороны, здесь э, проявление такое более комфортное, земное, так как девятка кубков – это вода, да, и королева Пендакли – это земля, то есть вода и земля, они очень плодородны. А с другой стороны, у нас так или иначе солнце происходит. То есть, вы не сможете находиться э, в своем отшельнике. Да, даже если вы и выберете отшельника, все равно у вас будет внутренняя необходимость как-то проявиться, как-то заявить о себе, только это будут какие-то вот такие вспышки на, на какой-то момент, и потом вы снова будете закрываться, то есть что бы вы ни выбрали, какой бы вы путь ни выбрали, да, вам все равно э, судьба вас и ваши виражи, они выведут к яркости, к индивидуальности, к коммуникации, к негой такой, знаете, храбрости. Все равно в ошельнике вы долго уже не сможете быть. Потому что, ну, в принципе, вам уже нету этой надобности, да, этой необходимости находиться вот в этом состоянии уединения, отдаления. То есть даже если вы хотите о чем-то порассуждать и пофилософствовать, вы это прекрасно можете делать, и уже будучи в коммуникации с другими людьми. Подытожив эту позицию, скажу, что новые виражи вас выводят на другой уровень более светлый, более яркий, такой, позитивный, который вам будет нравиться, потому что здесь присутствуют еще и некие такие интриги, потому что выпадает королева мечей, а в колоде Тару сумасшедшего дома здесь изображена Амата Хари. Она известная э -э шпионка, да, и такой, знаете, очень уверенный в себе человек, так же, как и Фрида Колоп по королеве жезлов. Вот. Э -э и у той, и у другой была куча э знакомых, приятелей, да, и покровителей, э -э в том числе и в финансовой, финансовой сфере. Вот. Пожелаю вам удачи. Пожелаю вам удачи. Два сценария, как минимум, последний вираж будет связан с выбором, а вот два сценария вам нужно будет проработать. В принципе, у меня такое ощущение, что вы уже стали над этим, начали работать, но вот надо, видимо, завершить, да, как-то вот поставить точку на, на том, что вы делали. Так, мы с вами переходим к позиции... Номер два, красненькому э, камешку. Двойки смотрим вас, где вы находитесь сейчас? Рыцарь кубков и девятка, о, семерка кубков. Где вы находитесь сейчас? Здесь ощущение того, что вы как будто бы продолжаете мечтать. А, с одной стороны находитесь в состоянии некого такого выбора до да, определения определения вашего дальнейшего пути но это не то что вот сейчас появилось это уже было то есть вы уже как будто бы в прошлом начали а, задумываться до да, над своим выбором куда вам идти дальше и сейчас продолжаете то есть окончательно выбора нету а, туз кубков выпал да то есть три три кубковые карты карты эмоций карты э, карт состояний до да, чувств чувственного какого-то аспекта то есть я бы сказала так что вы находитесь сейчас в каком-то состоянии определения э, того что у вас будет наполнять знаете когда э, человек э, в выборе в своем делает ориентир на то что ему нравится то что его наполняет э, то, что ему очень приятно. И вот здесь ощущение того, что в, как, в некой степени где-то вы фантазируете, мечтаете об этом, да, а вот в каких-то моментах вы э, задумываете, что так или иначе надо будет сделать выбор. Но здесь вот ощущение того, что что-то вам не хватает, как, как, какой-то, не знаю, какой-то детали, какой-то фишки для того, чтобы сделать окончательный выбор. Знаете, вроде бы, примеряете это, это как одежда да примеряете что-то одно и вам ну вроде бы хорошо но не то в другой какой-то модели вам не нравится цвет в другой вам не нравится длина то есть что-то все равно есть что вас не удовлетворяет и вот как будто бы знаете иногда бывает когда ты выбираешь как-то, вот я не знаю, с кем круг людей, да, с кем вы будете общаться, либо, например, куда вы поедете в путешествие, да, вроде бы все хорошо, но вот внутри нету какого-то такого отклика, вау, сказать, что вот прям вот это вот процентов Возможно, вам и говорят, да уже успокойся, да, то есть это тебе не это, то тебе не так, все как-то вот не то. Но внутри себя вы понимаете, что то, что вам нужно, оно будет. То есть я вроде бы ну, доволен тем, что я имею, но вот я как-то все равно еще открыт к чему-то. То есть должен прийти еще один кубок, какой-то вот восьмой кубок, который поспособствует принятию окончательного решения, да, после чего я сделаю какой-то выбор. есть какая-то составляющая, что-то вам такого одного не хватает. Кто-то знает, что это, а кто-то может быть, знаете, чисто интуитивно понимаете, что... Не знаю, это может быть то ли время не пришло. Вот иногда мы говорим, особенно когда партнера выбираем, ну вроде бы хороший человек, но не лежит душа. Не то чтобы что-то не так с этим человеком, а когда ты просто понимаешь, что вот, ну, вот мое, оно придет, вот не мое это, да, вот как бы хорошо оно не было, не мое, а потом, когда приходит твое, вы это четко понимаете, даже если оно не идеально, вы все равно понимаете, это мое, вот это вот я хочу взять. Вот здесь ваше состояние, оно сейчас примерно вот... Такое. куда куда вы идете к чему вы скорее всего должны будете прийти на а, вашем пути да? Угу. куда вы должны будете прийти вы должны знаете прийти э, к завершению завершению какого-то вашего опыта Прежде чем пойдете э, куда-то дальше. И вот это вот завершение, оно будет тогда как раз таки, когда появится какой-то шанс, какая-то возможность вот этот вот туз, куб, э, туз кубков, о котором я говорила, восьмой да, вот этот кубок в данном случае, что поспособствует именно, э, знаете, как будто бы вы зажгетесь, да, что-то здесь такое произойдет, как импульс. И вы захотите поставить точку и пойти как-то дальше, куда-то дальше. То есть здесь, может быть, даже, вот вы сидите, выбираете, перебираете, эта ситуация другая не подходит, вот это не подходит, вот это не подходит. А потом вдруг что-то такое происходит в жизни, да, как-то неожиданное. И вот как будто бы все встает на свои места, и вы спокойно можете поставить точку на своем прошлом и пойти дальше. Здесь вот ощущение, не то, чтобы вы ожидаете этот э, кубок, но вот этот шанс. Но он будет, он будет. И он будет как раз-таки вот последней такой каплей, э, которая все разрешит, всю ситуацию. Знаете, это вот как последний пазл. Я хочу спросить, что это? Семерка мечей, хитрость, обман по поводу. Вот здесь какая-то хитрость по поводу вашей гармонии, да, по поводу двойки кубков. Либо, если это касается конкретной ситуации, каких-то взаимоотношений, то здесь, знаете, вот ощущение того, что я вроде бы не поставила, как будто бы точку не поставила точку есть, есть что-то не то что вы ожидаете возврата нет а... то у меня как чувство знаете, вот как-то терпишь терпишь терпишь а потом вот до предела должен дойти да, до до какой-то вот точки кипения чтобы человек взорвался и это вот, знаете, как даю последний шанс, даю последний шанс, даю последний шанс, а потом уже и давать не хочется. Потом просто, знаете, так человек спокойно встает и уходит, без конфликта, без разговора, потому что уже как-то вот, а уже и не надо, да. То есть вот, допустим, я жду, когда вернется человек, да, и вот я жду, жду, жду. И вот этот вот период, он настолько затянулся, что когда уже действительно человек приходит, а мне уже и не надо, да. То есть я понимаю, что уже и не надо. Вот этот шанс, он связан как раз таки вот с этой хитростью, с самообманом в плане того, что мне как будто бы... Что вот нету этой гармонии. Вот здесь вот такое чувство, знаете, что внутри вас вы как будто бы не находитесь в этом состоянии гармонии. И в этом есть обман. Как будто бы вот будет у меня вот это, допустим, будет у меня любимая работа, либо будет у меня что-то, и потом я успокоюсь, и потом все заработает, потом все будет хорошо. И вот в этом есть какой-то самообман, что и потом это не заработает. Либо вам, у вас уже есть то, что вам необходимо. О чем здесь говорит двойка кубков? О том, что вот какая-то ситуация по повешенному, да, когда вам кажется, что все зависло и ничего не происходит. Я говорю, вот здесь вот ощущение какого-то ожидания. И потом в какой-то момент, что все перевернется, что все встанет так, как нужно. И вот в этом есть некий обман. У меня такое чувство, что вы это поймете тогда, когда а, что-то вот произойдет. знаете, иногда мы, вот мы чего-то ждем, ждем, ждем, а потом происходят в жизни такие вещи, когда мы теряем а, то, что считали прям вот сами, само собой разумеющимся. И вот когда мы потеряли, тогда мы поняли, да, именно ценность, я не знаю, работы этой, ситуации, человека. И вот тогда мы понимаем, что мы действительно имели то, что нам нужно было, вот то, что нам было необходимо. И вот, э, вот этот повешенный потом, он как будто бы переворачивается. И вот в этом заключается ваша, э, ваш, ваш, ваш э, самообман. Но так или иначе ситуация развернется э, таким образом, что э, вы поставите, здесь будет завершение. В какой-то момент будет завершение, в какой-то момент здесь будет вот это вот движение вперед, ситуация будет разворачиваться, и вы упадете в новое по шестерке мечей. В принципе, все вот для этого и делается, то есть те виражи, которые вы проходите, чтобы вы пошли в новое. Так, давайте теперь посмотрим, какие повороты. Здесь я сделаю два. На этом пути, вот между точкой сейчас и то, куда вы придете, я вижу два поворота. Первый поворот, он у нас будет связан как раз таки то, что я говорила. Значит, выпадает королева пендаклей и восьмерка кубков. Первый поворот будет как раз таки с вашим движением, да, связан. То есть здесь кто-то действительно примет решение, да, в плане того, что, то что я сказала, да, то что имеем, не ценим. Вот здесь вот будет что-то такое, да, как будто бы утрата, какое-то расставание. Причем это не обязательно пара. Королева Пендакли, это может быть как мама, тетя какая-то, да, женщина. Также это может быть человек, с которым у вас есть что-то общее. Общее хозяйство, общий, общий быт. То есть очень близкий вам человек, с, которыми, с которым вы разделяете материальный свой план. И вот здесь будет уход, знаете, это может быть, например, как вариант, э, я выбираю там, я не знаю, э, квартиру для того, чтобы переехать, да, и вот этот вариант мне не подходит, и другой вариант не подходит, а потом вдруг что-то неожиданное такое произошло, и вы вынуждены съехать, и, а выбора уже как будто бы нет, и вот вы э, снимаете первую попавшую квартиру, выезжаете у нее и думаете, что блин, а там, где я жила, оказывается, было хорошо, а зачем я думала о том, чтобы как-то вот съехать то есть здесь моменты понимания умения ценить то что у вас есть сейчас уже и этот навык вам придет либо вот это вот понимание осознание она придет к вам тогда когда вот у меня такое чувство когда что-то будет уже утрачено но здесь не нужно будет сожалеть об этом потому что так вот как будто бы должно было бы быть, потому что через этот урок, с одной стороны, вы как будто бы чему-то научитесь, да, вот что-то ценить, а чтобы понимать, что у вас а, в жизни всегда, в любой момент все происходит так, как нужно. У вас уже есть все то, о чем вы мечтаете, то, что вы хотите, но вы это не, не замечаете. Потому что вы фокусируетесь на, на чем-то другом. Вы не замечаете э, того прекрасного, что уже есть у вас. И вот здесь вот такое ощущение, что э, после ухода, да, вот, э, может быть, у кого-то и, и ну, очень близкий человек, э, потеряете какого-то близкого человека. Э -э, возможно, для кого-то вот прям точно-точно. Вот мне кажется, уход. Уход этого человека ну ладно неважно здесь вот вы как раз таки знаете вот поймете вот ценность я не знаю ценность здесь то ли какой-то ситуации то ли какого-то человека и вот когда вы поймете вот эту ценность да и будет уход вы как будто бы знаете ваша жизнь изменится не потому что вы ушли а потому что вы научитесь смотреть на жизнь по-другому вы научитесь беречь то, что, то, что имеете. Знаете, вот какой-то вот очень болезненный здесь урок, утраты, но через эту утрату изменится ваша жизнь. Она станет другой. Не то, что она будет хорошей, либо плохой. Здесь не про это. Она станет другой. Но вот эту вот ситуацию, у меня ощущение того, что она ставит вот такой, знаете, какой-то вот большой след, отпечаток. В вашей жизни. А, причем он будет негативный, ну, негативный в плане того, что он будет болезненный. Но вот как будто бы, знаете, иногда, когда... Я не знаю, не хочется говорить о плохом, но здесь вот почему-то вот у меня такая энергия идет, знаете, она как будто бы грусти, сожаление, но так и должно быть. То есть вот как-то вот неизбежно, знаете, когда родители умирают, это неизбежно, да, то есть мы никак не можем повлиять. И даже если им там 90 лет, 100 лет, понимаешь, что человек уже насладился своей жизнью, да, то есть, ну, он прожил большую, долгую жизнь, все равно вот это вот... Чувства, а пусть бы он пожил еще, еще, знаете, вот как будто бы рядышком со мной. Вот здесь какое-то такое ощущение. Вот. Если кому-то сейчас неприятно это слушать, да, я не говорю прогноз, я вам говорю про энергию. Но я не знаю, почему у меня вот пошло именно в таком русле. Первый вираж, он будет связан как раз-таки вот с утратой чего-то такого стабильного, с утратой какой-то... Когда вы оставляете позади, то, знаете, не вы заботились об этом. А вот как будто бы этот человек, эта ситуация, здесь энергия была. Но вам это нужно было для того, чтобы повзрослеть, понимаете? Это как маленький ребенок, да, когда живет он с родителями, там папа, мама о нем заботится. А потом он вырастает, он понимает, что вошел, я уже вышел в зрелую такую жизнь, мне надо самому о себе заботиться. И вот тогда я понимаю, как хорошо, когда приходишь домой, готовый обед. Да? Либо как хорошо, когда приходишь домой, и дома все чисто, убрано, поглажено, вот, постирано, и делать ничего не нужно. То есть тогда ты начинаешь ценить. Вот здесь что-то такое. Какое отношение это имеет к завершению? А здесь как будто бы это имеет отношение, знаете, ко времени того, что вот вы как-то долго... Здесь чувство, что вы долго ждали, ждали, и как будто бы не жили. И вот эта вот ситуация, первый вираж, он будет связан с тем, что вам покажет, что время идет, а ты не проживаешь свою жизнь так, как, как нужно, так, как хочешь. То есть вот, знаете, вот как будто бы сливаете свою энергию, сливаете свою жизнь. Может быть, на какие-то мечтания. Было десятка кубков. Мечтание о семье, да, и ничего и не происходит. Может быть, знаете, здесь как будто бы вот вы заботитесь о своих взрослых родителей, а ваше время проходит, и вы не создаете свою семью. Ну вот у меня здесь идет чувство, вы не живете своей жизнью. Хорошо. Следующий, второй вираж. Королева кубков Отшельник. И аркан влюбленные. Здесь вот это вот как раз-таки связано с а, анализом ситуации, да, переживанием выбора. Здесь может быть еще такое, знаете, чувство. Скорее всего, вот первое произойдет, а потом у вас появится второй вираж, когда вы почувствуете какое-то, знаете, одиночество. И здесь, вот у меня идет энергия страха. Вы как будто бы испугаетесь в плане того, что. Неужели я остался один? Причем, знаете, вот чувство одиночества, оно может быть в окружении людей. Не то, что вы вообще остались одним человеком на свете. А даже если люди, а это внутреннее какое-то такое, как, я не знаю, какое-то такое ощущение пустоты, знаете, вот утраты. То есть я, и я остался один. И вот что, что делать? Ну, у меня здесь это чувство страха, понимаете? Это не обязательно, что это так и будет. Но вот здесь вот какой-то страх, хоть карты страха не вышли. А энергия такая, она, знаете, она черная, такая поглощающая. Какая-то дыра ваша. Будьте внимательны, не впадите, пожалуйста, в какую-нибудь депрессию. Потому что, ну, либо какая-то вот грустинка. У нас чувство, что вот я, я один, я никому не нужен. А, то ли это вот какое-то мимолетное, что ли. Почему мне это показывают? Я не понимаю, почему мне это показывают? Солнце. потому что здесь вот это вот как раз таки знаете вы действительно можете а, впасть в какую-то вот м -м, черную как это как черная дура которая вас засасывает для того чтобы вы потом а, вот этот момент словили и не позволили себе чтобы вас а, это засосало чтобы вы вышли из этого солнце что вот как-то знаете какой-то этап, о котором я говорила, не хочу сейчас его повторять. Следующий этап будет, он как будто бы вас засасывает в эту тьму. И вот если вы сможете выбраться по солнышку, да, вот когда солнце встает, тогда у вас будет вот как раз таки рассвет. Что-то такое, может быть весна, а может быть раннее лето. Вот здесь как раз таки рассвет, вам нужно будет вы, выкарабкаться. Вот из этой какой-то черной дыры. И вот анализ ситуации, то, о чем я говорила, да, вот этот страх, он как раз-таки и связан... Смотрите, я когда говорила, к чему вы идете, первый момент у, у меня был рыцарь жезлов, да, это вот это вот движение, какая-то спонтанность, да, что я сказала, будет какой-то шанс, какая-то ситуация, восьмая, восьмой кубок, да, который закрутит всю ситуацию, о которой я рассказывала, это по рыцарю жезлов движение. Дальше у вас идет вот эта вот черная дыра, да, условно, как я ее обозначила, она связана с высшим арканом суда, когда у вас произойдет, вот вы будете как-то падать на дно, на дно. Это как в фильмах показывает человек, который потерял сознание, и он упал там в море, в бассейн, неважно. Вот нам показывают, как он на спине так падает, падает, падает на самое дно. И вот, вот это вот здесь вот про эта ситуация. Это как раз-таки по высшему суду она дана вам для того, чтобы в этот момент, в этот момент падения, да, чтобы вы начали анализировать эту ситуацию, для того, чтобы переродились заново. И вот в тот момент, казалось, когда человек уже упал на самое дно, всегда в кино нам показывают, что есть какая-то рука, которая его хватает и вытаскивает, да? То есть вот спасение. Вот здесь вот это спасение, оно у меня выходит в виде солнца. И следующий момент, шестерка мечей. То есть к чему вы должны будете прийти? Именно к этому перерождению, к этому солнышку, да? То есть... Солнце, это как раз-таки здесь ребенок, ну, в данной колоде здесь изображен пес, собака, которая есть у шута, которая его сопровождает. Вот здесь как будто, вы знаете, вот ваша совесть, что ли, родится, знаете, родитесь вы и ваша преданность самому себе. И вот это поспособствует как раз-таки вот эта вот рука, которую я сказала, да, вас вытаскивает. Ну, вот эта вот божественная рука, Который вытаскивает вас наружу и э, спасает. Это будет тем триггером, который, послушайте, тем триггером, который поведет вас э, в шестерку мечей, в абсолютно новое. И у нас выпадает башня, да. Конечно же, э, это будет внезапно. И это разрушит по девятке жезлов ваше, ваше прошлое. Да? То, от чего вы закрывались. То, от чего закрывались э, от этого прошлого, да. Ну, то есть вы туда не хотели смотреть, а, а тут как будто бы придется для вашего очищения, и потом появится маг. И вот потом у вас как раз-таки появится ваш путь того, куда вы идете. Здесь как будто бы, знаете, какой-то вот мне показали процесс становления, не становления вас, а знаете, вот... Э -э как закаляя, как закаляла сталь, да, то есть показывают сначала, например, там ламповый какой-то завод, да? вот эту вот жидкость, да, ее берут, начинают ее э, крутить, согревать, потом там, я не знаю, начинает э, э, мне как стеклянные игрушки показывают, как их делают, начинает, значит, э, мастера дуть в эту трубку, и появляются разные формы елочные игрушки, Опять-таки, почему елочные игрушки к лету, да? Не знаю, как, как украшение. Вот что-то здесь как будто бы этот процесс показывает. Прежде чем это станет готовым продуктом. Здесь важно, чтобы вы не застряли вот в этой мгле, вот в, этой, вот в этом падении. То есть, знаете, пока падаете, анализируйте, переоценивайте. Потому что если вы упадете на самое дно, вам долго там лежать нельзя. И очень важно, чтобы, понимаете, и сразу вас не вытащили. То есть вы не успели как будто бы понять, осознать, проанализировать ситуацию. И в то же время, чтобы вы там остались, что будет равнозначно к смерти, ну то есть не будет перерождения, будет какое-то зависание. То есть здесь важно и не передержать, и не додержать тоже нельзя. И вот здесь этот момент, как вам понять, вы это внутри себя ощутите. Иногда бывает так, что хочется, знаете, вот оставьте меня, я хочу погрузить, погрустить. Вот вы один день лежите в кровати, второй, третий, потом на четвертый думаете, а я себя жалею, да, жизнь так прекрасно, солнышко, все такое. Встали, искупались, привели себя в порядок и пошли на прогулку, радоваться жизни. Вот здесь вот как-то так. Но пока вы находитесь вот эти вот два-три дня в кровати, грустите, жалеете себя, это вот как будто бы нужно, да, вот этот вот момент оплакивания. Вы как будто бы через это оплакиваете то прошлое. Как-то так. Если вы что-то поняли, я очень рада за вас. Потому что, когда я читаю карты, я вообще ничего не понимаю. По-моему, я уже вам двойки про это говорила. так переходим к третьей позиции троечки смотрим вас на данный период так буду вытаскивать что так захотелось что у вас сейчас происходит ну и капитакли ах неуверенность неуверенность какие-то сомнения по поводу того, что очень долго все развивается. Uh -huh. Что все никак не приходит к какое-то развитие, нет какого-то движения. Карта подтверждает, что нету движения. Нету движения к десятке Пендаклей, то есть нету движения к какой-то стабильности какому-то постоянству, да, может быть, для кого-то это стабильно связано с семьей, для кого-то это может быть связано с финансовой стороной вопроса. Я вот так вот смотрю, знаете, по энергиям неоднозначная какая-то такая энергия здесь идет. секунду. Здесь как будто бы, знаете, ничего вроде бы не развивается, но такое чувство, что вы как будто бы смирились с этой ситуацией. Да, вы хотели бы, чтобы что-то изменилось, да, хотели бы, чтобы было движение, чтобы было какое-то развитие. Но этого не приходит, и вы как будто бы уже смирились. Не то, что э, поникли, или у вас это желание как-то вот э, перегорело, нет. А, а здесь как будто бы, знаете, нет так нет, вот как-то так. Ну, не развивается, значит, не развивается. Я хочу еще понять, что это тут, маг. Не получается, угу. Маг и десятка кубков. Может быть, для, действительно для кого-то важна семья, а может быть, для кого-то, знаете, состояние именно э, наполненности. Такое ощущение, что долгое время нету какой-то вот ресурсности. да, нету. Долгое время нету хорошего настроения. Долгое время нету того, что может вас порадовать. Как будто бы, знаете, человек уже свыкся, с той обстановкой, с той ситуацией, которая у него идет ну, достаточно долгое время. Ну, как минимум месяцев семь. И вот она не развивается. И здесь как будто бы вы и от мечты от своей не отказываетесь. Но и мечтать уже как будто бы перестали. Две десятки. Здесь как будто бы не приходите. Вот вы какой-то кульминации застряли застряли где-то на семерке, а до десятки все никак не можете дойти, нет вот этой вот кульминации, нету результата. То есть вот в процессе, и процесс он уже как будто бы такой, знаете, и бросить, не бросить, какие-то, знаете, такие сомнения, а потом может быть себе говорить, да ладно, пускай будет там, будущее покажет, либо время покажет. Здесь какая-то такая энергия. Это вот ваше состояние нынешнее. И к чему вас ведет судьба? К чему вас ведет судьба? Королева кубков. Восьмерка мечей, десятка жезлов. К переживаниям, к состоянию опять, то есть очередной, очередной этап. У меня такое чувство, что вы что-то здесь не проходите. Трудно, сложно семерка, так, колесница, ага, прорыв, прорыв случился, наконец-таки, вот, то есть здесь были малые арканы, потом пошли великие арканы, к чему вас ведет судьба, судьба вас ведет э, сначала каким-то переживанием, э, волнением по поводу того, что опять я упираюсь в какую, какой то барьер опять какая-то преграда опять невозможность действовать я устал я уже напряжен я вот какой-то груз тяжесть это ноша причем знаете здесь ощущение того что вот вы как будто бы ваш груз он где-то на семерку не знаю почему опять не семерка идет а, а вам кажется как будто бы на 14 то есть в два раза больше то есть ваша ответственность, она, допустим, на 7 единиц, а по ощущениям вы как будто бы тащите груз где-то в два раза больше. Здесь либо вопрос преувеличения, либо, знаете, когда долгое время тело устает от э, тяжести, от работы, от физических каких-то нагрузок, то и, казалось бы, знаете, вот пальчиком просто на вас надавить, вам будет казаться, что вот целая тонна на вас упала. Здесь какое-то такое ощущение. И вас ведет судьба дальше, после этого, к чему? Колесницы, к аркану колесницы, прорыва, да, прорыва в чем? По аркану влюбленных, прорыв в вашем анализы вот этой ситуации. И эта ситуация по солнышку, она должна переродиться, даже не переродиться, а родиться. Что-то из этой ситуации должно родиться новое. Здесь как будто бы, знаете, как некий такой портал. Вот вы приближаетесь к порталу, потом вот перешли его, и там что-то новое. Не обновленное, не другой уровень, ничего, а там просто новое, другое, вообще другое. вот к этому вас ведет что это за прорыв в чем он должен быть в семерке кубков прорыв прорыв в вашем в вашем каком-то выборе вот у вас есть какая-то неопределенность вы никак не можете сделать выбор не можете определиться слишком много вариантов слишком много каких-то возможностей и они все хороши, но вы не можете выбрать что-то одно, потому что как будто бы здесь вам э, вот все хорошо, но что-то вас не цепляет. Это знаете, как в гареме. Э, все наложницы хороши, все прекрасны, каждая по-своему, но нету той, которая бы, знаете, вот как у которой была бы та изюминка, что вот зацепила бы. Вот ничего вас не цепляет. И вот вы из этого состояния, вы должны будете сделать прорыв. Опять-таки, и Аркан э, отшельника он тоже у нас говорит про выбор. То есть я, я, я внутри себя ищу выбор, каким, каким путем я пойду, материальным либо духовным, на что я буду делать акцент. Аркан Смерти. Здесь все карты говорят о каком-то переходе, о каком-то переходном этапе. Вот в этом переходном состоянии, да, вы сделаете прорыв. А куда вас ведет судьба? Во что вы должны перейти? Девятка мечей. Страхи, волнения, переживания. Вы должны, знаете, как будто бы невзирая на то, что вас пугает, двигаться дальше и стать победителем, преодолеть. Что вы должны преодолеть? А еще что-то, что связано с каким-то вашим умением, мастерством. О чем это? Королева Пендакли. Хочется сказать, что как-то вот вы внутри себя должны преодолеть какие-то страхи, для того, чтобы э -э как-то вот себя зауважать, что ли когда вы боитесь, знаете, глаза боятся, а руки делают, и вот вы как-то говорите, как-то сами себя, у меня идет диалог, вы сами себя успокаиваете, вы говорите, все получится, просто продолжай делать, и причем, знаете, как это, на английской марке виски, эм, продолжай, да, keep going, то есть продолжай идти, продолжай идти, и вы, знаете, как мантру это говорите, говорите, вы уже сами не понимаете смысл. То есть она настолько заезжена, что вы уже никакой смысл не вкладываете в эти слова, вы просто делаете здесь как будто бы на автомате. И в какой-то момент, в какой-то момент это выстрелит, это приведет вот к королеве Пендакли. это даст свой результат. То есть из восьмерки педакли, карты мастерства, вы переходите в королеву пентаклей И вы перестанете как-то, а, по семерке жезлов, перестанете закрываться как-то от людей, от ситуации, перестанете убегать, уходить, бояться. Угу. Что-то новое у вас родится. У меня такое чувство, знаете, как а, показывают, например, в интернете, да, а, картинки, мемы, а, мемы с роботами, да, которые все люди, знаете, как а, робот, утром просыпаются, идут как роботы до тех пор, пока им не, ну, не выпьет кофе, потом пробуждаются, вот все как-то на автомате, на автомате, на автомате, а потом вдруг, гоп, и сработало. Либо какие-то ролики показывают, да, когда люди работают на конвейере. Вот одно и то же, они уже как будто бы засыпают, а потом вдруг что-то происходит, и они как-то сразу пробуждаются и... Такое еще бывает э, состояние, если вы вводите машину на э, большие расстояния, да, вот какие-то путешествия, и вот такая монотонная дорога, она опасна тем, что человек засыпает, да, тело на автомате э, нажимает э, на газ, да, либо на, фу, на стоп, и, но при этом вот как-то все происходит... На автомате вдруг неожиданно, например, там заяц пробежит, да? либо неожиданно надо это самое, на педаль нажать, чтобы машину остановить, и вот этот вот всплеск адреналина, он как будто бы вас пробуждает, вот здесь что-то такое происходит. То есть вы как будто бы все делаете, у вас ничего не получается, вам это надоело, вам все тяжело, это, знаете, все тело болит, все ноет, уже все достало, я уже и думать ни о чем не могу, потому что даже и мысли меня уже надоели. То есть думать о боли, о трудностях, о сложностях, и я и от этого устала-устала. И вдруг неожиданно происходит какой-то прорыв. И после этого появляется солнышко. Вот к этому вас ведет э, э, судьба. Хорошо, давайте мы посмотрим ваши виражи. Что-то, знаете, как-то вот я вашу энергию настолько прочувствую, что я же сама уснула. Мне кажется, я сама и разговаривать стала медленно. Такое ощущение, что вот я сама засыпаю. Жесть. Хорошо. Четыре виража мне показывают. Какие это виражи жарко стала. первый вираж связан э, с тузом жезлов да с каким-то вот именно э, импульсом то есть на этом пути то где вы находитесь сейчас ничего не происходит потом трудности сложности потом прорыв здесь вот как будто бы три этапа да и вы приходите к солнышку э, на этом пути первый вираж на который вам нужно будет обратить внимание это какой-то импульс знаете здесь вам как будто бы придет то ли какое-то желание, то ли какая-то идея. На первый взгляд, вы на нее не будете обращать внимание. Она как будто бы у вас появляется и так, знаете, мельком. Вы не придаете ей значения. Она уходит, потом через какое-то время опять появляется. Вы ее уже как будто бы замечаете, но вам кажется, что это как-то вот абсурдно, не может быть, ну то есть, ну это какая-то глупость, нет, и вы опять ее игнорируете. А потом что происходит? А потом происходит какая-то ситуация, после того, как вы второй раз будете игнорировать эту идею, вы не забудете, а потом произойдет колесо фортуны, произойдет какая-то ситуация неожиданная, внезапная, когда вы сможете соединить дважды два-четыре, вы поймете, то есть вот эта мысль о чем была, как-то вот какое-то внешнее вмешательство, и судьба как будто бы... Закрутится у вас, то есть начнет появляться движение какое-то, и вы тогда вспомните, то есть как я не обращал на эту мысль, на эту идею, она каким-то образом связана будет с этой ситуацией, потому что она покажет вам, как куда куда идти, знаете, вы как будто бы не будете знать, куда идти, вот куда вы идете, да что вы делаете и так далее. Придет один раз мысль, не обратите, вообще как-то не это самое, мимо. Второй раз проигнорируйте, то, что вам кажется абсурдным это каким-то моментом. А потом будет какая-то ситуация, и вы вспомните про эту свою идею, как-то еще, знаете, так улыбнетесь, вам покажется это забавно. Потому что вы поймете, что, блин, как же я раньше-то не додумался до этого, и э, вот эта вот ситуация, она сподвигнет вас пойти к чему-то новому. То есть у вас как будто бы после этого желание появится. Вы из своего литаргического сна выйдете, у вас появится желание. Желание пойти э, в новое. Да, может быть, какая-то, знаете, вот поездка, да, какое-то пере э, передвижение тоже может быть. Не знаю, может быть, это и с дорогой тоже как-то связано. Хорошо, это первый вираж, второй вираж. А второй вираж у нас говорит про шута. Вот, кстати, шут это тоже про движение. Тоже, но только здесь как будто бы поездка, а она уже, скорее всего, на близкие такие расстояния, но как вот у стоп, то есть на попутке какой-то. Здесь тоже есть движение. Стали выпадать великие арканы. Здесь произойдет какое-то вот обнуление. Обнуление, обновление и понимание того, что... Я говорю здесь, как, как этот... Просыпаетесь из литаргического сна. Почему литаргического? Потому что долго спали. И появляется Верховная Жрица. Здесь произойдет какое-то озарение. Какой-то инсайт вы получите по поводу прошлого. Что с этим? Вот здесь что-то с прошлым связано. С каким-то то ли решением. Знаете, здесь может быть какая-то мысль, какой-то проект в прошлом. Вы как будто бы о нем вспомните. Знаете, иногда так бывает, особенно если люди ведут дневники, либо как-то находите свои э, старые тетради. Кто-то, может быть, нашел свой песенник одно время в всем союзе, когда мы еще были детьми, да, делали... Песенники, это было забавно, потому что а, даже магнитофонов-то не у всех было. И вот я помню стихи переписывали, ну текст э, песни как-то так в тетради красиво оформляли. И вот такое ощущение, что вот вы как будто бы в руки взяли, э, то ли э, я не знаю дневник, э, то ли какой-то вот тетрадь, то ли, может быть, школьная тетрадь, и там было что-то написано. И вот вы прочитали это. И вам показалось на первый взгляд знаете это как-то вот умелило вас а с другой стороны это поспособствует как-то рождению э, здесь даже не рождение а вы как будто бы подумаете о том что а почему бы это и не сделать то есть это вот а это какая-то идея и вот у вас вот вот эта ситуация она будет привязана к тому что что-то какой-то вот у вас инсайт произойдет это, вы в этом увидите какой-то свой шанс, какую-то удачу. Третий вираж, третий вираж связан с стройкой кубков и дьяволом. Знаете, захочет сказать: пойду напьюсь, пойду напьюсь, пойду в загул, пойду, пойду по полю. Третий вираж будет связан с тем, что здесь вам нужно будет будет какой-то этап когда вам нужно будет отдыхать, причем этот отдых он будет связан с крайностями здесь какие-то крайности будут я не знаю, в еде там алкоголь как-то знаете, вот что-то такое я не случайно сказал, уйду в запой вот излишество здесь будет очень много излишеств Прям, знаете, как будто бы вот прорвало и, и ну, может быть, у кого-то э, аппетит появится, да, элементарно. Какой-то вот жор, причем не просто аппетит, а жор. И вы, и вы будете не в силе, силе как-то вот э, э, с этим совладать. Потому что это какой-то вот психологический аспект. Это не просто, что у вас аппетит поел, э, появился, и вот вы как-то... Э, либо там что-то гормональное, и вы не можете этим управлять. Хотя гормональный тоже такой момент может быть, связанный с лимфой, э, либо с щитовидкой, да. А вот здесь как будто бы вот вы, следующий вираж, вы, знаете, вот вседозволенности. Вот прям крайность. Вот все, все я себе позволяю. Ем очень много, сплю очень много. Какая-то, знаете, вот такая распущенность, секса очень много. Вот она как будто бы, знаете, вот то, что я говорю, прорвало. Вот это какая-то подавленная энергия, она грязная, она должна выйти. Вот она как будто бы вот так у вас будет выходить, после этого пройдет очищение, но вот она как будто бы нехороший пример сори, ну вот как-то вот он очень хорошо описывает, знаете, как некий понос, то есть много-много но зато какое-то вот очищение идет вот здесь что-то такое какой-то такой вот вираж будет и последний вираж на пути к вашему прорыву и солнышку пошкубков так, здесь что? Если у вас есть дети, это будет связано как-то с вашими детьми, они будут являться каким-то, знаете, вот последней каплей. Причем у кого-то мальчика, девочка здесь. Ну либо племянник и племянница. Ну то есть мальчика, девочка. Здесь такое ощущение, что а, то ли дети как-то заболели, а, и вот ну, не хватает денег на, на, на лекарства, на лечение, что такое. И вот это, вы, знаете, вас настолько так, э, как это, заразит, то есть настолько злость появится, что, блин, неужели я не могу своим детям как-то вот помочь. И оно заставит вас, как, как некий такой пинок, заставит вас двигаться вперед. Вот для этого будет дана ситуация. Если здесь не про детей, то ощущение того, что вот этот вот бесконечный выбор пойти красивым либо к умным, он меня уже настолько достал, что это будет тоже как-то вот как последняя капля, которая заставит вас двигаться дальше. Здесь урок связанный именно с балансированием двух энергий ⁇ отдачи и принятия. Причем эти энергии они какие-то такие мелкие, мелковатые на начальном этапе, что если вы отдаете, то отдаете мало. Если получаете, то тоже получаете мало. Вот вам надо как-то сбалансировать эти энергии. Будет кризис, какая-то кризисная ситуация. С чем она связана? Ну, как-то вот с профессиональной сферой. Знаете, вот, причем ситуация будет из прошлого. То, что вам когда-то разбило сердце. Я не знаю, то ли, ну, вот уволились, например, с работы, да. Либо, ну, как-то ушли. Что-то здесь связано с работой, что вам причинило какую-то боль очень сильную. И здесь вот эта вот кризисная ситуация, она будет направлена на то, чтобы вы... Ну, вот как пинок волшебный, чтобы вы двинулись дальше. Причем, знаете, не просто двинулись дальше, а она, благодаря этой ситуации, вы как будто бы научитесь находиться в, правильных, в правильной энергии, именно брать и отдавать, через, в коммуникации. Это будет связано как-то с коммуникацией. И даже если, допустим, не профессиональная сфера, но там, где есть большое количество людей, с которыми вы общаетесь, взаимодействуете. Может быть, здесь кто-то с детьми работает, такой вариант тоже может быть. Знаете, много детям отдаете, а деньги за оплату за это получаете маленькую. И вот здесь, как, здесь будет создана какая-то кризисная ситуация, которая должна привести вас к шестерке Педакли, знаете, как будто бы она должна будет научить вас э, путем обесценивания, как вам взаимодействовать. Так, чтобы и себя не обесценивать, и другого человека не обесценивать. Вы через эту ситуацию очень хорошо повзрослеете. Вы как будто бы научитесь выбирать себя. Эта ситуация научит вас выбирать себя, правильно выбирать себя, оценивать себя, уважать себя. Угу. Ну, вот такие виражи я увидела троечки у вас. Как это случится? Напишите потом мне в комментариях, о чем здесь. Здесь разные ситуации. Я увидела, по крайней мере. Жду ваших комментариев. На этом все. Благодарю вас всех. Всем пока-пока и до новых встреч.